Привет! Я руководитель агентства видео для бизнеса и помогу вам обрести популярность за максимально короткое время. Мы грамотно соберем информацию о вашей частной школе и поместим ее в понятную и информативную видеоупаковку.